У Беларуси Амаль никто не разговаривает по-беларусски. По-беларусски по говорят только в вёсках, но в великих городах Амаль завсёдой чуется русская мова. Меня зовут Павел, я обычный беларусский хлопец, народился в невеликом городе Ля-Минска, столице моей страны, учусь в лингвистическом университете. Этим летом я вырошил по спадарожничать с моим сябром. Мы бандруем по Балканах, Испании, Италии и так далее. И сегодня мы находимся у Косова, у Прыщчине. Э, Прыщен, э, и мне спадывается это гэта, место и я спадзююся э, приехать сюда еще раз.